Здравствуйте, вот и подошел к концу мой тренинг у Олега Гудвина. Это было просто как-то феерично даже, волшебно, да, не зря у него да, такой псевдоним Гудвин. Это просто было супер. Значит, что я хочу сказать, наиболее полного курса я давно не встречал. Курс очень мощный, и действительно разбираются все аспекты, начиная от анатомии, заканчивая физиологией, а самое главное – Олег дает своим студентам свободу действовать. Нет никаких модулей, там, сегодня вы сделаете это, а через полгода вы сделаете что-то другое. Все дается сразу и за один курс. Это вообще, наверное, единственный преподаватель в России, кто так делает. И самое главное, но ну, может быть не очень часто Олег про это говорит, и скрывает от своих подписчиков. Это то, что он еще великолепный, талантливый художник, мультипликатор. И еще к тому же он вот, делал игры. Это вообще это просто для нас было для студентов какое-то открытие. То есть талантливый человек, талантлив во всем. Приходите, записывайтесь на тренинги по мануальной терапии, на тренинги по мануальному массажу, на тренинги по хиджами. Это будет великолепно. Вы сразу повысите свою квалификацию в разы. Пока-пока.